Ребята, всем привет. Всем здорово. У нас новый день. И начинаем уже работать. У нас родители первые нас приехали сюда и начали быстрее разбирать теплицы, Поэтому часть я уже не успела снять. Соответственно, ставлю быстрее камеру на них. Да, как мы его ломать будем. Фундамент? Вот этот. Смотри, а такая махина упала, я ее не переподнимаю, а там вон, хоть бы, черт. Угу. Выносим на свет. Сколько она весь раз ты так это, килограмм сто, что ли? Как ты, наверное. Ты меня нормально поднимаешь, а это никак. мы сажать тыкву Посадите. да мама у нас эксперт в тыквах да. поэтому сажает так как всегда сажает я уже ее люблю умираю эту тыкву Только вот она не проросла вот, немножко вот, ну, мне кажется она пойдет Мы также посадим его в горшок, наверное, да? да? Да, садите в горшок и все. Итак, друзья, купили мы вот такой тест для воды от компании Gazer. сейчас попробуем провести с помощью него анализ. Мы смотрели, как ребята из Питера, с канала Ziskin Village, делали лабораторное исследование своей воды, и вот такой тест. Результаты были одинаковые, поэтому мы решили не платить больше, а взять дешевенький тест на озоне, можете там же его найти, что в районе 350-370 рублей он стоил. Давайте сейчас окунем полоску и наберем две в пробирки. органические элементы, бактерии. Так эти пока откладываем. Угу. Минут прошла, давай полоску. Тут ничего не понятно. Ты пальцем испачкал Это пониженный Нет, кислотность Нет, кислотность в норме 6,5 примерно Ну, в норме вот 7, да? Нет, норма, это вот зелененькая стрелочка Под ней нарисована, mm. видишь? От mm -hmm. 6 до 8,5 Потом железо это растворенное железо у нас, ну, тоже в где железо? Я не понимаю. Сам низу. А вот, да. Да. Ну, много железа. Угу. Должно быть, ваше прозрачная, да? Да, должна была быть прозрачно. Хлора в районе трех это норма. Жесткость. Почему норма? Вот красный жестяк. Ну, много, а, крас... много хлора, да, да, много. много хлора. Жесткость. Жесткость в норме где-то. А нет, нифига, много. тоже много. Нитриты и нитраты Ноль. Нормально да. Короче, у нас вода жесткая Слишком хлористая Кислотность в норме И железо растворенное Тоже в норме А вот ПМО Да ну тоже, смотрите, органика Где-то в районе единички, да, мне кажется Ну да, наверное Да, то есть это нормально это норма? Да. Единица. Угу. И железо общее. Вообще прозрачное, да, да то отлично есть. тоже. Удивительно, да, скважина, хоть и с железной трубой, а железа нет, ни железа общего, ни вот этого железа нет. То есть это железо тоже угу. в норме. Но зато кислотность, а нет, зато хлор и жесткость. То есть вода жесткая и много хлора. Эксперты, если кто-то разбирается, пишите нам нашу воду. По-моему, все ништяк. Но пить нельзя. Да, пить нельзя, но лучше и не придумаешь. Из 15-летней скважины, которая обесинская, на 10 метров всего лишь заглублена, не забывайте. То есть у нее дно на 10 метрах, зеркало воды на 8. У нас столб воды всего 2 метра, глубина скважины 10. То есть, ну, это просто шикарные показания, на мой взгляд.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 Итак, друзья, следующим этапом на нашем участке, как вы видите, мы разобрали все, что находится за нашей беседкой. Мы откатили бочку чуть назад, зафиксировали ее с помощью трубы и проволоки к забору к нашему. И сейчас в наших планах переделать эту некрасивую беседку. Мы не успеваем, наверное, в этом году сделать то, что мы запланировали вокруг дома. Поэтому мы решили сделать временную беседку из поликарбоната. Для этого нам нужно сначала демонтировать старую, потом из труб сделать новый каркас. Накрыть его поликарбонатом у нас будет временная на пару лет такая беседочка, в которой мы сможем и отдыхать и прятаться от дождя и все свои вещи укрывать. Поэтому давайте приступать. Сейчас будем разбирать старую беседку. <laughs> As you fade away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 myself I don't have to plan it I can go, change my faith You won't understand it All alone, that's okay People like it, stand them They don't want me to change Keep me where I'm standing Yeah. <laughs> Так, ребята мы начинаем собираться саша решил сегодня который вот этот вот прим который он скидывал заехать по пути сдать хотел сделать лебедку но решил что сдать и купить готовую будет гораздо выгоднее и проще да поэтому сейчас по пути заедем сдадим оставляем теперь все вот в таком вот виде на этом месте будет у нас теперь новая когда-нибудь беседка огород полили все, собираемся. Теперь стол, и наша лавочка стоит здесь. Ну вот и все, друзья. На сегодня мы хорошенечко поработали, сделали даже больше, чем планировали. Сейчас направляемся домой. Родители уже Давай отправили. Питание, мы да, сейчас по пути домой сдадим немножко металла, чтобы купить новую лебедку. И потом в следующем ролике, наверное, уже вам покажем, какую самоделку мы придумали. Всем спасибо за просмотр. Яндекс.Дзен, Телеграм, Ютуб. Не забывайте везде подписаться. Оставить комментарий. Лайки, дизлайки, что хотите ставьте. Всем пока. Пока.